Речка, небо голубое, это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете, я. Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма. Очень многие меня спрашивают, что за молоточек у тебя такой за спиной и вообще какое самое имбалансное и крутое мощное оружие в игрушечке. Ну что ж, спешу предоставить тебе сегодняшнего нашего гостя это вот такой вот двуручный, огромный э, железный молот под названием Железная Кувалда. О нем и о много другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому смотри, зритель видос, пожалуйста, до самого конца. Дальше будет очень много интересного годного контента. Также не забывай ставить лайкосики под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Таким, например, как Вальхейм. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Ну, и сразу же к вопросу, почему все-таки ты считаешь это оружие самым топовым, и что же в нем э, такого? А все, друзья, легко и просто. Это АОЕ урон по площади, который просто-напросто Ваншотит всех попавших под его удар врагов. Тем же самым эффектом обладает такой молот, как оленя-скорб. Гайд, на который я делал а, ранее. И у него характеристики чуть-чуть поменьше. Да, друзья, вот она оленя Скорб. У нее ров, ровно такой же функционал, как у железного а, молота. Ну а железный молот, в свою очередь, это следующая ветвь развития после оленей а, скорби. Как вы видите, внушительные показатели достигаются только лишь после того, как вы апнете его до четвертого а, уровня. Ну и давай покажу тебе, из чего же все-таки крафтится этот богатырь, Это железная кувалда. Да, для того, чтобы ее сделать, нам необходимо будет а, прокачать нашу кузницу. Как минимум, хотя бы сейчас посмотрим до какого. Сейчас посмотрим до какого. Железная кувалда, друзья, крафтится со второго уровня и требует для ее крафта следующие компоненты Это древняя кора, кора в количестве 10 штучек, которая ищется у нас на болотах Железо в количестве 30 штучек, которое тоже у нас получается на болотах Плоть и мира, друзья Которая берется в свою очередь У торговца Хальдера Да, все мы знаем, что в этой игре есть торговец У меня, кстати, есть гайд по его поиску И где его можно вообще найти Переходите, друзья, в плейлист Там есть очень много интересного Годного контента по Вальхейму И не только Ну и последний, самый главный, самый главный Компонент, с которым у многих бывают Проблемы очень такие нехилые Это трофей элитного Драугра Поэтому многие ребята ребята не могут никак открыть рецепт, потому что они тупо а, забивают на этот момент а, им, или им просто случайным образом не выпадает трофей голова Драугра и поэтому просто никто не замечает, друзья, этот молот и все ходят с какими-то стандартными штуками, которые делаются гораздо а, проще. Да, крафт этого молота наверное один из самых сложных крафтов в игре, наряду еще с тем шлемаком, который сейчас у меня на голове потому что как для молота, так и для шлемака драконьего, который у меня на голове находятся, нужны необходимые, ребятки, редкие трофеи э, с определенных э, монстров. Ну что ж, пойдем, я тебе покажу, где стоит искать этот же, этот самый трофей Драугра. Для того, чтобы найти этот трофей, отправляемся напрямую в болото. На болотах, в первую очередь, следует искать вот такие вот места спавна драугров и воевать, что я могу сказать. Чем больше вы драугров убьете, тем больше шанс, что вы выбьете этот самый заветный трофей. Но будьте очень осторожны, в этих местах спавнится не только драугры, но еще и огромное количество вот таких вот надоедливых э скелетиков. Да, это, ребят, самое основное место, где стоит э добывать именно то, что вам необходимо. Это, ребят, жесткое место, на самом деле, для добычи трофея Драугра. Вам необходимо будет убивать вот таких вот элитных Драуграф. И с некоторым шансом с этих парней вы будете выбивать заветные а, трофеи. Но, ребят, будьте еще раз осторожны, говорю, да, потому что драугров здесь будет слишком много, и вы рискуете просто здесь нечаянно помереть. Вот, кстати, второй был драугров, по-моему, тоже элитный или же обычный, я что-то не успел разглядеть, если честно. Будьте, ребят, осторожны, не убивайте вот эти вот кучки, да, которые из которых может дропнуться трофей. И вуаля, друзья, вот он, трофей элитного Драугра. Сегодня, как говорится, мой день, мне реально повезло. Обычно, чтобы получить такой трофей Драугра, необходимо убить хотя бы с десяток этих парней, не меньше, и тогда он вам дропнется. По-моему, там то ли 1%, то ли 0,5% шанс выпадения. Этого трофея с а, вот этого типа А теперь вы знаете, где можно приобрести этот трофей Более безопасным местом фарма Вот таких вот, ребятки Трофеев станет подобная, подобная спавн-зона, но только та, которая находится у нас в криптах на болотах. Да, ну, собственно, где мы фармим металл. Да, ребятки, вот там, где мы фармим железо, иногда встречаются такие, знаете, крипты, такие тоже места спавна, в которых также мы сможем найти элитных драугров и просто повыбивать из них трофей, но более безопасным путем, так как там на нас будет агриться не такое огромное количество, как сейчас. Видели мы здесь. Ну и второй важный компонент, как плоть и мира, находится вот у этого прощелыги торговца Хальвера. У него имеется вот это самое плоть и мира вот в этой вот... Графе. Как только вы ее купите, и если вы, же, и если вы уже добывали трофей элитного драугра, то у вас автоматически откроется рецепт этого самого железного молда, молта железной кувалдочки. Ну и как только ты найдешь все необходимые компоненты, беги быстрее, пятками сверкай к своей кузице и крафти эту замечательную железную увалдут. Вот они, пожалуйста, базовые характеристики, которые ты видишь у себя перед глазами. Это дробящий урон аж 55 пунктов. При про про прокачке ее до четвертого уровня дробящий урон станет 73 пункта. Да, это очень хорошие показатели, которые позволят тебе расшатывать практически любые пачки врагов в несколько ударов. Единственное, что тебе нужно всегда при себе иметь, это, конечно же, львиную долю выносливости. Ну и когда ты наконец станешь счастливым обладателем этого замечательного молота, ты сможешь без труда выносить вот такие вот пачки грейдворфов буквально с двух Ударов. И то это, ребятки, были такие непростые, простые, а прокачанные грейдворфы. Просто без особого труда с, несколь... с нескольких ударов от тебя будут разлетаться в разные стороны эти полешки головешки Но если с грейдворфами немножко посложнее, потому что они сами себе попрочнее, чем скелетики, то со скелетиками все происходит... Гораздо проще у них, я смотрю, никакого сопротивления нет, даже идет увеличенный урон от дробящего оружия. Со скелетами, ребята, все просто, они сразу же рассыпаются без сопротивления, без какого-либо. Даже несмотря на их звездочность, бывает такое, даже что и двух звездочных скелетов это булава ваншотила с одного удара. Для чего я обычно использую этот здоровенный молот? Да, для того, чтобы зачищать вот эти вот деревни от гоблинов. Да, у нас в таких деревнях может быть их очень большое количество, поэтому я просто напросто стараюсь наагрить по максимуму. И стараюсь расшатать целиком и полностью всю деревню в одну каску. Ну что ж, друзья, вот такая вот информация касательно данной кувалды, да, железной. А, используйте ее с умом, потому что просто так ей молотить налево и направо у вас не получится. Надо сначала к ней попривыкнуть как следует, прежде чем какой-то а, результат у вас был. Ну что ж, зритель, я надеюсь, донес до тебя полностью информацию по этой булаве, как ее крафтить и так далее. Если же у тебя остались какие-то вопросы, то непременно пиши мне об этом в комментариях. Мы с тобой, конечно же, все это дело обсудим Ну играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение следует, конечно же